Высказывайте свое мнение. Участвуйте в дискуссии. В программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. В США никогда не будут разрушены свне. Если мы трогнем, и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30. Будь в центре событий. Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать в неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина, я его ведущий Анатолий Червец. Участники, как всегда все вы, которые наберете номер телефона в студии 847-4005200, вы нас сможете видеть и слышать на наших страничках Facebook Radio NVC, страничка или YouTube канал Radio NVC и, конечно же, на нашей интернет-страничке radioenvc.net. Итак, еще раз 847-4005200. А, ну и мы начинаем, а начинаем мы, конечно, с самой насущной проблемы на сегодняшний день, хотя я вам скажу честно, я не знаю, что на сегодняшний день насущнее, является ли это коронавирусом, либо это является падением, опять же, биржи, которая ну, очень серьезно-серьезно нас подводит причем это все несмотря на то, что экономика вроде бы и держится, слава богу. И, кстати, я вам забыл сказать о том, что на прошлой неделе вышел отчет по количеству созданных рабочих мест. И этот отчет просто превысил все ожидания. Там за 300 тысяч было создано рабочих мест в прошлом месяце. В общем, Вроде бы все как бы нормально, но тем не менее, конечно, паника сумасшедшая, маркет просто, биржа обваливается, где вот то дно, до которого она упадет, мы, если честно, не знаем, причем не знает никто. Вот чем я вчера об этом говорил, не вчера, а позавчера, чем больше я слушаю специалистов, аналитиков, э, финансистов и так далее, тем больше я понимаю, что <к shut up> никто ничего не понимает, никакие специалисты вдруг э, сразу резко перестали быть специалистами, просто все говорят, ну вот вот так работает маркет, ну ладно, раз он так работает, значит, э, э, когда-то же он должен все-таки стабилизироваться и я больше чем уверен что при сильной экономике он опять же вернется может быть займет какое-то время он вернется на круги своя и все опять же станет нормально вот так что это то что касается <coughs> биржи сегодня биржа опять же упала по-моему на 7 или 8 процентов Зависит от того, когда вы э, последний раз смотрели, проверяли эти цифры. Ну вот я их проверял где-то в полдвенадцатого дня по или утра по чикагскому времени. И к тому времени с момента открытия биржа теряла 8%. Так что э, вот такие не очень веселые новости у нас на бирже. Но зато есть такая хорошая пословица, кому война, кому мать родна. и благодаря тому, что все обваливается, обрушивается. Учетная ставка также была понижена, поэтому сегодня, если я не ошибаюсь, опять же, слушая отчеты э, финансовые, сегодня э, mortgage рейд э, на 15 лет, по-моему, составляет 3%. Так что, если у кого-то процент выше, пожалуйста, обращайтесь к вашим ипотечным эпотек, или эпотековым специалистам и делаете ваше перефинансирование. Давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Я вчера на Ютубе слушал выступление демократов, которые два часа на Ютубе объясняли, что почему в Америке коронавирус и почему все заражаются здесь, на вас Трамп и его администрация. Я ждал, когда они скажут, что заражаются только демократы, а республиканцы нет. Но этого не дождался. Ваше мнение. Спасибо вам большое. Я, мне очень нравится ваше чувство юмора. А, причем это действительно правда. Я не без всякого сарказма. Спасибо большое за звонок. А, да, я вам скажу, если вы действительно два часа слушали вчера демократов, то у вас, наверное, просто неимоверное терпение и какая-то особая тяга к мазохизму. Почему? Потому что меня хватает, допустим, послушать CNN ровно, ну, минут 15. И потом я начинаю понимать, что во мне все начинает чесаться, бурлить, кипеть, и я готов на кого-то наложить руки. Поэтому это вот мое мнение о том, что говорят демократы. И скажу вам честно, жалко, очень жалко э, того, что... Знаете, я, я уже не один раз говорил, политика ⁇ это очень грязное дело, действительно грязнейшее дело. Ха честных политиков нет. Кого бы вы ни слушали, с кем бы вы ни общались, а нет честных, чистых политиков, потому что невозможно быть честным, чистым, а участвуя в, в политической арене или борясь политической арене. Поэтому мы это должны всегда помнить, мы всегда должны знать, что какой бы хороший скажем, республиканец, как бы он не поддерживал Трампа, это все хорошо и прекрасно, но, к сожалению, все это имеет двойное дно, и никому, особенно в политике, верить нельзя. Это такой мой личный постулат. Теперь, если отталкиваться вот от этой отправной точки, то, э, да, меня может бесить, меня может доставать вот такая ситуация, как, допустим, то, что произошло во время слушаний по утверждению Брета Кевина на пост одного из верховных судей, я могу понять даже то, что происходило во время импичмента. То есть, это борьба двух идеологий, борьба двух политик, и, ну, окей, с этим как-то можно сжиться. Но, когда разговор идет о человеческих жизнях, о человеческих судьбах, о человеческих отношениях о человеческих страхах когда все настолько серьезно очень жаль что политики не могут переступить вот эту свою ну скажем так реку грязи и стать людьми на какое-то время хотя бы для того чтобы как-то все-таки улучшить облегчить жизнь существования своих скажем так избирателей ведь фактически все политики по идее являются нашими представителями на том или ином уровне, будь то в Нижней Палате, будь то в Сенате причем может даже если мы говорим о местных органах правления типа штатовских конгресс, конгрессах. или, Ну, в общем, все то, что... Неважно, на каком уровне. На местном, на локальном, на э, всеамериканском уровне. Дело здесь не в этом. Дело в том, что на какой бы уровень вы не вышли как политик, ведь люди остаются людьми. Люди остаются со своими страхами. Люди остаются со своими проблемами. И так интересно, что у нас оказываются разные проблемы. У нас одни проблемы, это у людей, которые живут повседневной жизнью, которые ходят на работу, у которых дети ходят в школу, у которых пожилые родители, которые, может быть, не совсем здоровы. Вот у таких людей получается вроде бы одна жизнь. А вот те, которые попадают за стеной э, каких-либо органов правления, начиная с Village холла и заканчивая Сенатом Соединенных Штатов. Вот у них совсем другие проблемы. И, к сожалению, хотя они себя и называют нашими представителями, они не имеют никакого представления о том, что с нами происходит. Мало этого, они не имеют никакого желания даже вдаться в наши проблемы. Поэтому мне очень жалко, очень жалко, что такая проблема, как вот коронавирус, используется для своих грязных политических целей, причем неважно с какой стороны, с демократов со стороны, со стороны республиканцев, со стороны независимых, этих либертарианцев, Дело не в том, как себя называть. Дело в том, как к этому относиться. Поэтому а, вот то, что вы слышали, то, что друг друга а, поносят и друг друга обвиняют, и друг друга, в основном, конечно, обвиняют демократы а, Трампа. Причем, а, как всегда, что бы он ни сделал, все равно это недостаточно. А, как пошутил Шан Хеннеди, а, даже если Трамп сегодня изобретет вакцину которая будет лечить людей от любой раковой, ракового заболевания все равно скажут что он негодяй и почему он это не сделал раньше или почему он это не сделал в более обширных масштабах и так далее, поэтому что я могу сказать по этому поводу у нас есть звонок, давайте примем добрый день, вы в эфире говорите пожалуйста Добрый день, Анатолий. Да, здравствуй. Так вот что получается? Трамп как будто со связанными руками брошенный на муравьиную пущу. Его продолжают поливать грязью по любому поводу. И получается, что идет на выборы к ноябрю угу. без предвыборной борьбы. То есть ни себя защищая, не показывая негативные стороны противников, никто ему в этом не помогает. Вчера слушал этого Грэма, Линдси Грэма. Да-да. Ну и ничего не сказал. Да, да. Он ничего, он ничего и не скажет. Ну неправильно. Мне кажется, это совершенно неправильно. Совершенно ну, неправильно. Потому да. что после ноября, если проиграем сенат, то ну, тогда вообще все закончилось. Ну вот Йорд, давай я задам тебе вопрос. А, ну хорошо. Сегодня Линдси Грэм начинает процесс расследования по поводу кого там, ну, коми и этого как его, или Байдена, допустим, да, Хантера. И вот он вызывает народ, он вызывает повестками, люди повестки либо игнорируют, либо отказываются приходить. То есть это все занимает время, оно тянется, тянется, тянется. И вот дотянули это все до выборов, и не дай бог, демократы, либо выиграли пост президента, либо выиграли еще и Сенат. И как ты думаешь, вот чем вся эта бойда закончится? Я думаю, что до выборов еще полгода. Угу. То, что делали демократы с республиканцами, вызывали, допрашивали прессу, то же самое могут делать и республиканцы. Согласен. Вот ну, сегодня вызвали... Как-то что-то надо обнародовать. Для ну, вот, смотри, России, сегодня для... вызвали сегодня вызвали, допустим, Хантера Байдена. Ему дали, его вызвали. Он сказал, я приду только после выборов. Сейчас коронавирус, Но сейчас это там это... Окей. Хорошо, он отказал. Значит, Но ему он дали... дали... News, И все это умирает в программе Hannity, в других программах. И столько фактов, столько фактов, кажется, ну все, ну все. И ничего дальше не происходит. Значит, опять же, для того, чтобы эти факты, то есть те факты, о которых мы говорим, вот это вот самое главное, наверное, может быть, то, что ты должен понять, или все мы должны понять, те факты, о которых говорят а, вот на у Хеннити, тот же Грег Джеред, та же Картер, это как сара Картер, а, это пока что это факты, как говорится, обвинения, но это факты недоказанные. Их доказать можно только в ходе следствия. А вот ход следствия, понимаешь, по-любому, как бы оно ни было, человек остается невиновен до признания его вины. А вот ход следствия может продлиться очень долго, и ты не можешь легально это мы можем себе огульно позволить сказать, вот он негодяй, он мерзавец, он нарушил закон. Мы можем это сделать. Официальные лица это сделать не могут до тех пор, пока не будет решения суда. А для того, чтобы их привести в суд, вот смотри, даже генеральный прокурор, и я не сомневаюсь ни на секунду в его честности и порядочности Билл Барр, он просто не давал на это причин. Даже он Принял решение пока до э, за окончания следствия Дюрама Не призывать к ответственности ни Коми, ни Маккейба Поверь мне, он это делает не потому, что он не хотел бы их посадить Нет, он просто боится Ты пойми, есть такое понятие, как double jeopardy Вот ты кого-то сегодня начинаешь обвинять Если ты сегодня не смог доказать его вину А потом у тебя получились факты появились какие-то все ты не можешь его за одно и то же привлекать к ответственности то есть он не хочет нарушать э, вот те возможности которые он получит э, когда закончится расследование дурама я это понимаю э, то есть умом я это понимаю сердцем я с тобой я тоже я бы их этих подонков просто порвал как тузик грелку но это эмоции а легальный путь есть законный путь, есть законный путь. Поэтому надо немножко подождать, я прекрасно тебя понимаю, честно, прекрасно понимаю, но немножко надо подождать. И дай Бог, все останется, как говорится, на своем месте, то есть Трамп останется, дай Бог, мы получим, может быть, оставим за собой Сенат, я больше чем уверен что им придется чем-то заняться потом. Анатолий, ждем уже почти 4 года без всяких контрдействий. Абсолютно. Ну, так по... молча и придем к выборам. Ну почему контрдействия? Контрдействия были, смотри. Коми уволили, а Макеева уволили. Да, их не посадили еще, но их уволили, их признали профнепригодными. Значит, какие-то... Дальше. Человек, который... Это... А, как его? Ой, Горовец. А он а, при, сделал свои выводы. То есть идет, идет процесс, идет. Другой разговор. он может быть идет. Это идет. Он очень тихо идет, Сталин. Ну видите, да, -то ну да, да, да, без пушек, без пистолетов, согласен. Надо это. А он идет где-то под ковром. А ну они вот, сумят. Избираем. Ты понимаешь, и там погрязь, и поливают, и поливают по Да, да. Ну вот, к сожалению, такова политика. Спасибо большое. Спасибо. Ладно, по... да, Не хорошо. расстраивайся. Все будет в порядке. А, ну вот, итак. <coughs> а, так вот, то, что происходит сегодня, с тем, что демократы просто, ну, вы знаете, я сегодня буквально перед уходом на работу я уже даже пожалел, что я э, послушал эту так называемую специалистку, опять же на Факс news она демократка, зовут ее Джессика Тарлов, и <связывая> это такая, знаете, просто как говорится, говорящие челюсти от демократической партии. То есть она сама по себе ничего из себя не представляет, никаких больших достижений в ее жизни не было, но ей повезло в том, что она каким-то образом попала э, так называемым экспертом от демократической партии прямо на Fox News. Так вот, э, она уже по своим скудным мозг, раскинула своими скудными мозгами и она уже поняла что в том что обвалилась биржа виноват Трамп, что в том что коронавирус расходится такими темпами и количеством виноват Трамп, что в том что закрыты школы колледжи компании во всем виноват Трамп, вот она она это знает понимаете поэтому и как с ней а, и никто ей не задает вопрос пожалуйста расскажи каким путем ты пришла к этому вот каким путем ты пришла к выводу о том что обвал бир, биржи это проблема трампа вернее это вина трампа понимаете никто ей не то есть вот она ляпает языком абсолютно без безответственно безнаказанно и точно так же Поступают все те, которые работают на CNN, MSNBC, которые работают на втором, пятом, седьмом каналах, то есть ABC, NBC, CBS и так далее. Кстати, я сейчас, давайте я приму звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Вот сегодня стало известно, что поймали э, главари многих банд э, мексиканских. И я вспоминаю, что, по-моему, этим должен был заняться вот тот парень, который у нас был. Вы должны понять меня. Вот. И действительно ли это какая-то победа, это что-то даст? Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. Хорошо, давайте мы сейчас сделаем такую вещь. Сейчас у нас ровно середина часа. Мы сейчас уйдем на рекламную паузу, потом вернемся, обязательно обсудим вот этот вопрос, который задала наша радиослушательница. Оставайтесь с нами, а мы скоро вернемся в эфир. Дорогие друзья, добро пожаловать в наше неполиткорректное ток-шоу. Номер телефона в студии 847-400-5200. И э, я с удовольствием бы ответил на вопрос нашей э, радиослушательницы, но я, если честно, если вы можете, пожалуйста, перезвоните, я немножко не понял, о ком вы говорили, какие банды и кого поймали и куда их посадили. Я тогда с удовольствием вам отвечу. А, ну, а пока а, звонков нет, я бы хотел продолжить по поводу того, что все-таки происходит а, с нашим, вернее, не с нашим, а с китайским коронавирусом, и, ну, пока ничего хорошего никто, в принципе, сказать не может, кроме того, что действительно, а, вот все те действия, которые принимаются сейчас, они, в принципе, абсолютно действия, которые имеет смысл Я Не тот человек Я не сторонник того, что Вот там Создается паника Наверное, иногда Неплохо создавать панику Если это помогает бороться С, с какой-то определенной Проблемой Давайте я приму звонок Добрый день, вы в эфире ну, я хочу добавить, что эту информацию я почерпнула утром из программы 12.40 станции Серж Исаков. Mm. Сообщила о том, что удачно прошла вот операция. Я понял. Все, все, все, все. Я понял. Понятно, да? Да, да, да. -да, -да. Спасибо, Спасибо большое. А, ну, да, прости, простят меня мои коллеги, вы знаете, я не люблю выяснять отношения за глаза, но, к сожалению, так как, в принципе, и везде есть люди, которые работают ну, не так журналистами, как или даже не журналистами, не так аналитиками, как просто чисто переводят какие-то очерки, какие-то статьи э, с английского на русский, особенно не вдаваясь э, в то, о чем эта статья и что она себя представляет. И поэтому, вы знаете, комментировать... Э, э, я очень часто, очень часто слушаю э, другие радиостанции русскоговорящие, признаюсь в этом. А слушаю я это именно потому, что иногда меня просто, ну вот честно, поражает э, то, как обсуждают э, те или иные новости, те или иные обстоятельства э, разного рода комментаторы. Э, я честно, вот спасибо вам большое за звонок, я честно не хочу комментировать я вообще не, честно не понимаю о чем он говорил я это не понимаю давно но тем не менее каждый человек считает что он выполняет свою работу я больше чем уверен что есть люди которые во многом не согласны с тем что я говорю поэтому это такое чисто субъективное мнение если, поверьте мне, если бы это была более-менее достойная новость какая-то, мы ее бы, конечно, бы обсудили. То есть, я не знаю, где он это вычитал, что, о чем он говорит честно. Вот говорю, так оно и есть. Поэтому, ну что я могу еще сказать? Оставлю пока вот на, на вот такой ноте. А, теперь по поводу а, коронавируса и по поводу паники. Вы знаете, я сегодня лично столкнулся а, вот с этой паникой, а столкнулся я по таким а, ситуациям. Ситуация номер один. А, мой сын заканчивает а, в этом году колледж, Четыре а, года, а, должен его закончить в мае. Uh, у него на следующей неделе uh, должен был начаться спрингбрейк, break И сегодня ему уже прислали имейл um, из школы, где они говорят, что спрингбрейк break <laughs> начинается на неделю раньше и продлится пока что до 29 марта. Ну вот, э, в связи с тем, что там будут проводить какие-то санитарные дни, будут что-то дезинфицировать и так далее. Хотя я честно не понимаю, почему, потому что ни одного случая коронавируса, слава богу, в его школе не было найдено, ни ну, одного случая общения кого-то из его школы, то ли учащихся, то ли факультета не было найдено, поэтому что они собираются дезинфицировать, я не понимаю. Точно так же, как я не понимаю, что после дезинфекции дети вернулись в школу, если у кого-то не дай бог, все-таки есть э, вирус, вот этот коронавирус, то опять же все, получается, как бы идут на карантин. Не понимаю я этого, хоть вы меня убейте. Но, тем не менее, э, то же самое э, произошло с моим племянником, который также приехал вот у него на этой неделе, у него... Э, Должен был бы закончиться его spring break Но ему уже сообщили о том, что после спри окончания спрингбрейка, чтобы они оставались, он учится в школе в штате Висконсин, чтобы дети оставались дома, не приезжали в школу, занятия будут проходить через интернет онлайн. Вот. И сегодня то есть, уже были сообщения о том, что все университеты штата Иллиной, вернее, которые находятся у нас в штате Иллиной, это и Депол, и Юавай, Шампейн, и Нортвестерн, и Лайола, и Саудерн-Иллиной, uh, Вестерн, и так далее, все школы закрываются на как минимум на две недели на карантин. Так что это уже происходит. И точно так же мой сын который работает на очень большую корпорацию. Ему сегодня прислали имейл с утра, чтобы он не покидал дом. Работать он будет из дому, чтобы он не ехал в офис и так далее. То есть это все происходит сплошь и рядом. И это уже начинает касаться, знаете, как есть два варианта, ситуация одна, которая происходит где-то и не со мной, так вот это уже здесь и уже с нами. Поэтому опять же, я по-любому призываю не поддаваться панике. То есть, да, есть определенные меры предосторожности, которые нужно следовать этим мерам. Во-первых, опять же, это методы гигиены, ухода за собой, за своими руками, за своим состоянием здоровья. Ну и также без надобности стараться не появляться в очень многолюдных местах и так далее. А теперь, не знаю, сколько из вас знает ту новость о том, что Трамп вчера уже объявил о том, что будут прекращены Полеты в и из Европы, если раньше он ограничил, не ограничил, а остановил полеты только из Китая и в Китай, то сегодня, э, вернее, вчера он уже объявил о том, что и в Европу э, летать будет нельзя, и те, которые будут пытаться получить визы из Европы сюда, тоже не будут допущены. То есть пытаются как-то э, всеми мерами предотвратить вот эту вот эпидемию вот этого вируса. Ну и насколько им удастся это администрации Трампа, скажу вам такую вещь, он по-любому, в моем понятии, он абсолютно поступает правильно, в том смысле, что, во-первых, это при подношении информации населению нашей страны ежедневная причем не просто болтология а эту информацию нам предоставляют э, профессиональные работники сферы медицины то есть как врачи эпидемиологи и так далее поэтому <как> я думаю что с ними спорить абсолютно бесполезно в том смысле что конечно можно из себя строить какого-то специалиста именно по заболеваниям, по вирусным заболеваниям. Но если ты таким не являешься и не являешься дипломированным специалистом, то лучше держать свой род на замке. И вот все те а, люди, которые разносят всякую мусор по интернету, я имею в виду на Facebook и даже на YouTube, ну что я могу сказать? Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны особенно те, которые пытаются обвинять Трампа в том, что он делает неправильно, недостаточно и так далее. Особенно, вы знаете, у меня даже появилась, если честно, такая мысль вообще уйти, покинуть Facebook хотя бы на то время, пока тянется эта история с коронавирусом. Потому что то, что я вижу... Ту информацию, которую выставляют на Фейсбуке наши бывшие соотечественники, русскоговорящее население, причем неважно, какого рода образования эти люди имеют, но абсолютная какая-то ну, чистая ерунда. И я иногда удивляюсь, неужели людям больше нечего делать, чем выставлять вот эти все посты. Причем самое интересное, что это люди, которые сами лично ничего не могут предложить в виде какого-то решения или какого-то, ну, даже совета. Это просто люди, которые вот рады стараться, как говорится. Все побежали, я побежал. Поэтому <coughs> это просто такое релическое отступление в том смысле, что дорогие мои, дорогие мои друзья, дорогие наши радиослушатели, я вас очень прошу, вдаваясь в панику, вы себе не помогаете, обвиняя огульно всех, кого попало, вы этим тоже не останавливаете распространение вот этого вируса. Просто ну, оставайтесь людьми, несмотря ни на что. И это будет самое, наверное, нормальное, самое лучшее отношение ко всем проблемам, которые происходят в нашей стране, в наших городах, в наших деревнях, скажем так, ну, те, которые живут в пригородах. Самое главное оставаться людьми, самое главное не терять свою порядочность, свою совесть. И тогда, я думаю, все будет в порядке. А с вирусом, ну, это не первый вирус, и это не последний вирус. И все равно найдут возможность, как с этим бороться. А, скорее всего, оно просто само по себе иссякнет. Почему? Потому что так же, как происходила борьба со всеми предыдущими вирусами, теми, которые, если вы помните, был такой а, вирус, который нам говорили, если вы полетите, не дай бог, в Доминиканскую республику, если вы беременны, у вас родится ребенок, урод с деформированными частями тела и так далее. А, то есть, как только появляется какая-то сенсация, как только появляется возможность о чем-то поговорить, Uh, это тут же используется, причем демократы это используют против республиканцев, республиканцы это используют против демократов, средства массовой информации это используют против всех подряд. Почему? Потому что они этим зарабатывают деньги. И, ну, вот так, так оно получается. Uh, теперь у нас получается так, что все новости сводятся именно к борьбе с коронавирусом, к поискам туалетной бумаги а, вот этих ручных полотенец и м, средств дезинфекции а, вот понимаете <смех> было нам скучно жить а, нечего нам было делать и вот нам дали такую вот а, работку подбросили бегать по магазинам искать туалетную бумагу нормально а, я тут же сразу вспоминаю старый очень добрый фильм 88 -го года который назывался Москва на Гудзоне или по-английски он назывался Москва на Хадсон когда показали покойного актера робин уильямс когда он в москве идет по улице, ночь снег холодно он увидел очередь он встал в эту очередь и купил низкую туалетной бумаги вот, вот я это клянусь вам <смех> ну, С одной стороны, это очень грустно С другой стороны, конечно же, это смешно Потому что в основном мы, те, которые ну, достаточно долго прожили в Советском Союзе Мы через все это прошли Я я вспоминаю эти вырезки, в смысле газетные листочки наколоты на гвоздик да, потому что не было ни туалетной бумаги, ни даже ее держалки, потому что раз нет бумаги, то зачем нужна э, вот эта держалка для рулонов. То есть мы через все это прошли, мы все это видели, мы все это попробовали, э, и даже знаем, как пользоваться этой газеткой. Ну, все нормально. То есть мне когда-то мой очень близкий товарищ, э, в, который живет в Киеве в 2008 году, когда у нас все здесь в Америке обвалилось, если вы помните, да, была рецессия и обвалился э, рынок, и обвалился рынок э, этот, real эстейт, мой друг мне сказал, он мне сказал, Толян, ну мы-то здесь в Киеве, мы-то это переживем, ну подумаешь, так мы перейдем опять на картошку с салом из... Э, картошка с салом и с колбасой. А вот что вы, америкосы, будете делать в своей Америке, я даже не представляю. Вы знаете, это, наверное, действительно правда. То есть мы, как выходцы из бывшего Советского Союза, я думаю, что нас ну, невозможно вообще ничем испугать. Просто невозможно. Почему? Потому что все, что происходит в Америке, может давно через через все вернее, мы это проходили буквально в нашей недавней истории и поэтому я думаю что мы и здесь это все переживем а самое главное чтобы мы сохранили при этом во первых свое здоровье во вторых свое чувство юмора в третьих чувство совести и порядочности по отношению к себе к друзьям вообще к людям вот, так что все это будет нормально, ничего страшного не произойдет. Ну а в отношении той, той статистики, которую нам предлагают, вы знаете, дорогие мои, я вот э, действительно честно, я задумываюсь о тех людях, которых э, стреляют у нас на южной стороне города Чикаго. Я думаю о тех людях, которые погибают в автокатастрофах, я думаю о тех людях, которые погибают в.. Э, в других каких-то аварийных ситуациях и так далее. И вы знаете, вот эта статистика, которую нам сегодня приводят по поводу коронавируса, не умаляя ни достоинства ни одной из жизней или смертей, скажу вам честно, ну, о чем мы говорим? Ну, один процент, полтора процента. То есть, это разговор ни о чем. А вот то, что Действительно, мы, я вот лично, вот, живя в Америке 40 лет, я не помню такого, мы прошли через H1N1, да, это свайн свиной грипп, мы прошли через э, время ИБОЛЫ мы прошли время Зики, мы прошли время э, вирусного менингита, и, тем не менее, все равно, ну, но нет той катастрофы, которую нам пытаются навязать, к сожалению, наши, не могу сказать, друзья, но демократы. А поэтому, а, вот когда вы слушаете выступление демократов, помните, просто помните о том, а, что пословица «Кому война, кому мать родна», ее никто не отменял, и это действительно происходит повсеместно, и вот тот же Чак Шумер, которого э, я просто ну не то, что не уважаю, я его презираю, честно, вот как человека презираю, потому что даже будучи в политике нельзя опускаться до таких низостей, до которых опускается он. Так вот, э, он э, тут же пользуется этим коронавирусом для того, чтобы расширить увеличить правительство, хотя он прикрывается тем, что он это все делает во благо населения, но мы же прекрасно понимаем, во благо, во благо какого населения он предлагает вот эти все свои варианты борьбы. И в то же время Трамп абсолютно трезво, абсолютно логично говорит о том, что, ребята, нам в первую очередь нужно сохранить нашу экономику. Нам в первую очередь нужно сохранить наше производство, наши доходы. Вот что самое главное для страны. Почему? Потому что будет экономика, будет производство, будут рабочие места, и люди будут жить нормально, и никому не нужно будет идти на фудстемпы или на линк, как говорит, как это называет Чак Шумер, никому не нужно будет идти на welfare. Люди будут работать, люди будут э, зарабатывать, люди будут жить нормально и, ну, скажем так, не скучно. Поэтому Трамп делает, конечно же, абсолютно все правильно тем, что он предлагает в первую очередь сделать так, что вот его предложение по поводу... Отмен... отмены налогов на зарплату, я считаю, это абсолютно трезвое полож... предложение. Почему? Потому что это позволит э, сэкономить хозяевам бизнеса, во-первых, э, деньги, а во-вторых, рабочие места, потому что вы знаете прекрасно, те из вас, которые не знают, каждый работа... работодатель, э, собирая с вас налоги, добавляет в казну государства еще практически такую же сумму, ну, 10% от собранных налогов. То есть, э, и вот чем легче э, хозяевам бизнесов, неважно, будь то большие корпорации, будь то маленькие бизнесы, чем им, чем им легче или больше можно сэкономить денег, тем больше рабочих мест они смогут сэкономить в дальнейшем, и поэтому э, люди смогут все-таки удерживать свои рабочие места, а не возвращаться обратно на unemployment, или возвращаться опять э, к фудстемпам и так далее. Поэтому э, верьте в то, что все будет в порядке, все будет нормально, и, как сказал царь Соломон, и это все пройдет. Поэтому не волнуйтесь. А я с вами прощаюсь на сегодня. Спасибо огромное за то, что вы нас слушаете, за то, что вы с нами. Еще раз, пожалуйста, будьте здоровы, берегите себя, своих близких, свою семью и не вдавайтесь в панику. Всего хорошего, до свидания.